Всем привет! С вами, как всегда, Маша! Что происходит? А теперь реклама! А перед тем, как мы начнем покупку, хочу посоветовать вам группу World of Games ССО Алло Ловади. Здесь вы сможете найти много информации по играм о лошадях, а особенно Постерстейбл. Различные объявления игроков, наборов клубы, творчество, поиск новых друзей и многое другое. Также здесь пишут обновления и другие новости игры Постерстейбл. Возможно, в этой группе вы найдете то, что давно искали. Владельцы группы будут очень рады вашей подписке на них. Я тоже буду рада этому. Ух ты! Они даже интервью у клубов берут. Ссылка на эту группу в описании видео. А теперь, приятного вам просмотра! Итак, разработчики сделали очередную временную скидку на лошадей. На этот раз на диких и шведов. Я куплю одну лошадь, которую я давно хотела. И сейчас как раз скидка на нее. А как мы знаем... На сегодняшний день лучше тратить свои старкоинс с умом. Смотрите видео дальше и узнаете, какую лошадь и почему я куплю. Может быть, узнаете кое-какой интересный факт обо мне. Или поймете, олд вы моего канала или нет. А вначале я покажу вам, на каких лошадей скидку-то сделали. Поехали! А покупать я буду одну прекрасную зеленоглазую дикую. В первый день, когда диких только добавили в игру, я снимала видео покупку. Олды моего канала помнят, что мне не очень сильно понравилась данная порода, но их зеленые глаза я не смогла сдержаться и купила одного. Сейчас настал момент когда я куплю вторую зеленоглазую дикую. Есть еще третья, но там уже другой оттенок зеленого совсем. И масть мне не очень нравится. Ну, посмотрите на эти зеленые глаза. Пиши в комментариях, если тоже любишь зеленый цвет. Особенно вот такой оттенок. Покупаем! they make a А почему появилась именно голубая дикая? Она мне не очень нравится. А почему здесь беспорядок? Я знаю, что это скучные вопросы. И знаю на них ответы. Неважно.